Здравствуйте, Дмитрий, еще раз. Это вторая часть большого расклада Ленорман на все сферы жизни. В первой части мы с вами смотрели события, которые произойдут по сферам, а в этой части мы постараемся эти события разложить по месяцам года. Но сразу скажу, что это не всегда получается. Иногда карты могут говорить совсем о других событиях. Итак, начинаем с первой триады, и она расскажет о событиях с 11 января по 11 февраля. И здесь выпали 28 карта мужчина, 22 карта развилка и 20 карта сад. 28 карта мужчина, это ваша карта бланка, то есть показывает в раскладе вас, и она выпала в первой триаде, и это означает, что месяц, Январь с 11 числа по 11 февраля будет самым важным в этом году. 22 карта развилка говорит о том, что вам придется делать какой-то выбор. Если у вас есть любовный треугольник, то есть вы и еще какие-то две женщины, то придется делать выбор, с какой из них остаться и продолжать отношения. Также карта «Развилка» может говорить просто о дорогах, о поездке. Дальше у нас лежит 20 карта «Сад», которая может говорить о обществе, общественном мнении, общении, а также об интернете. Если связать ее с 22-й картой «Развилка», то можете идти речь о выборе, с кем общаться – либо о выборе общаться или не общаться с этим человеком. И что бы ни случилось в этом периоде, какие бы события не происходили, вы лично будете на них влиять. Все будет зависеть исключительно от вас и ваших действий. Следующая отряда расскажет о событиях с 11 февраля по 11 марта. Здесь выпали 17 карта Аисты, 15-я карта Медведь и 14-я карта Лиса. 17-я карта Аисты говорит о переменах, об изменениях в каком-то событии. Также можно говорить о семье и также может говорить о том, что на какую-то ситуацию будут влиять внешние обстоятельства. Дальше идет 15 карта медведь, которая может просто означать силу и мощь. И если связать с 17 картой, получатся очень сильные изменения. Также эта карта может показывать начальника или какого-то госслужащего. Человека, который работает в госучреждении. Это означает что от него будет зависеть какая-то ситуация, будут там изменения или нет. Если говорить о семье, то карта Медведь может показывать соперника. Дальше идет 14-я карта Лиса, которая говорит о обмане, хитрости, ловкости и в любовных отношениях можно говорить об измене, предательстве. То есть, если здесь речь идет о семье, то у вас или есть соперник, или он появится, и будет обман со стороны жены, лукавство какое-то. Если речь идет о начальнике, о каком-то госслужащем, то он может вам что-то пообещать и обмануть вас, да? что-то не сделать. Следующая триада расскажет о событиях с 11 марта по 11 апреля. Здесь выпали восьмая карта гроб, седьмая карта змея и 12 карта птицы. Очень такая нехорошая триада получилась. Все карты негативные. Гроб может говорить о боли, которую вам кто-то причинит, об окончании чего-либо, о какой-то потере. Змея говорит о враге о коварстве о человеке который желает вам зла и птицы говорят о разговорах каждодневной суете хлопотах а также очень сильной нервозности и переживаниях также птицы могут говорить о сплетнях змея может говорить о предательстве а также об измене и вообще о любой Подлости, которая может исходить от человека знаете как пригреть змею на груди которая вас обязательно ужалит будьте в этом месяце осторожны чтобы вам не сделали больно и не обидели вас следующая триада расскажет о событиях с 11 апреля по 11 мая и здесь выпали десятая карта Коса, восемнадцатая карта Собака и 36я карта Крест. Десятая карта Коса говорит о том, что что-то произойдет внезапно и неожиданно. Или что-то уберется, уйдет из вашей жизни. Коса направлена на восемнадцатую карту Собака. Собака обычно показывает друзей или друга. 36я карта Крест говорит о том что что-то закончится и здесь вот буквально читается внезапно и неожиданно дружба закончится также коса может говорить о какой-то острой ситуации конфликте да и именно после которого дружба и закончится также собака может говорить о верности и преданности и мы видим что верности и преданности преданности не будет да это тоже закончится собака также может говорить о помощи если вам кто-то оказывал помощь то внезапно он может прекратить это делать следующая триада расскажет о событиях которые произойдут с 11 мая по 11 июня и здесь выпали 35-я карта Якорь, 6-я карта Тучи и 16-я карта Звезды. 35-я карта Якорь прежде всего является сигнификатором работы и показывает, что произойдет на работе. 6 карта Тучи говорит о неясности и неопределенности, а также каких-то мелких неприятностях. Поэтому... Эти неприятности могут быть связаны с работой. Также карта якорь может говорить о заякоринении, да, о том, что что-то не сдвигается с места. Вот не можете вы продвинуть какую-то ситуацию, она лежит мертвым грузом. Если на работе произойдут вот эти неприятности по шестой карте тучи, то остается только строить планы. И цели на будущее по 16 карте звезды. Либо надеяться на судьбу. Вот как все случится, как все задумано судьбой, так все и будет. Следующий отряда расскажет о событиях, которые произойдут с 11 июня по 11 июля. И здесь выпали 11 карта метла, 9 карта букет и 34 карта рыбы. Одиннадцатая карта Метла говорит о ссорах и конфликтах, а также сильной нервозности. После нее идет девятая карта Букет. Если такой конфликт будет, то все закончится хорошо. Букет говорит о радости и удовольствии. Дальше идет тридцать четвертая карта Рывы, которая говорит о очень сильных эмоциях. Также одиннадцатая карта метла может говорить о сексуальном влечении, так как рядом лежит девятая карта букет, которая может показывать женщину, а также сближение с ней, интимные отношения. И 34 четвертая карта рыбы в этом случае будет, будет показывать глубокие сексуальные отношения, да, погружение в них. То есть отношения с какой-то женщиной станут намного ближе. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 11 июля по 11 августа. И здесь выпали 33-я карта «Ключ», 32-я карта «Луна» и 31-я карта «Солнце». 33-я карта «Ключ» говорит о каком-то ключевом моменте. Также может говорить... О очевидности чего-либо вот что-то вам станет ясно и понятно а также о решении какой-то ситуации нахождении выхода из этой ситуации луна говорит что все как бы было плохо ничего не понятно ничего не ясно очень сильные эмоции будут присутствовать но за ней идет 31 карта солнце Карта успеха в достижении какого-то дела, счастья, радость и так далее. Очень хорошая карта. Если бы было наоборот, было бы хуже намного. А так, солнце говорит, что все удачно разрешится. Вам на удастся найти выход из сложившейся ситуации. Либо же все выяснить и принять какое-то решение. По Солнцу вам все станет ясно и понятно. Вот этой Луны больше не будет. Следующая отряда расскажет о событиях, которые произойдут с 11 августа по 11 сентября. И здесь выпали первая карта всадник, 25 карта кольцо и 30 карта лилии. Первая карта всадник говорит о каких-то активных событиях. Все будет происходить очень быстро. И вы в этих событиях будете, так сказать, на коне. События и активность будет касаться какого-то партнерства, либо брака, каких-то отношений. Следующая идет 30 карта лилии, которая говорит о гармонии и достижении своей цели. Вот эту триаду я бы связала Триада из первого расклада, там где у вас появляется надежный партнер, да, какое-то знакомство. Садник, кстати, также может говорить о каком-то новом человеке, с которым произойдет знакомство, которого вы раньше не знали. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 11 сентября по 11 октября. Здесь выпали 27 седьмая карта письмо, 21 первая карта гора и девятнадцатая карта башня. 27 седьмая карта письмо может говорить о сообщениях, о общении и о оформлении или получении каких-то документов. 21 первая карта гора говорит всегда о проблемах и трудностях, а также задержках. Поэтому... Какое-то сообщение может прийти с задержкой, вы о чем-то узнаете, но это будет очень поздно. Также могут быть проблемы с документами какие-то и проблемы в общении с каким-то человеком. Последняя лежит девятнадцатая карта «Башня», которая говорит о госучреждении. Тогда проблемы с документами будут в каком-то государственном учреждении. Также башня может говорить об одиночестве, и тогда письмо говорит об общении и проблемами в общении с каким-то человеком, и вы будете чувствовать себя одиноко. Либо же не будете чувствовать, а действительно будете одиноки. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 11 октября по 11 ноября. Здесь выпали тринадцатая карта «Ребенок», пятая карта «Дерево» и вторая карта «Клевер». Тринадцатая карта «Ребенок» может говорить о детях. И следующая пятая карта «Дерево» говорит о семье, продолжении рода. Вторая карта «Клевер» говорит о удаче. То есть речь может идти об общении со своими детьми которые являются вашим продолжением и все это будет удачно. Также карта ребенок может говорить о чем-то новом, что произойдет в вашей жизни, чего раньше никогда не было. И это новое будет расти и развиваться по пятой карте дерева. Причем очень удачно по второй карте клевер. Следующая триада расскажет о событиях, которые с. С 11 ноября по 11 декабря. И здесь выпала 29 карта Дама, 24 карта Сердце и 23 карта Крысы. 29 карта Дама это карта бланка какой-то женщины, которая является самой главной женщиной в вашей жизни. Дальше идет 24 карта Сердце, которая говорит Говорит о очень сильных эмоциях, чувствах, а также может говорить даже о любви и любовных отношениях. И 23-я карта крысы говорит о разрухе, о порче чего-то, о потерях. Поэтому, скорее всего, отношения с этой женщиной закончатся, либо вы ее потеряете. Но... Может быть и положительный эффект в этой триаде. Если вы любили какую-то женщину по карте сердца, то эти чувства могут у вас закончиться, да, разрушиться. Вы можете эту женщину просто разлюбить. И осталась у нас последняя триада, которая рассказывает о событиях с 11 декабря по 11 января. И здесь выпали третья карта «Корабль», четвертая карта «Дом» и 26 шестая карта «Книга». Третья карта «Корабль» может говорить о поездках. Так как корабль направляется к дому, четвертой карте «Дом», а это ваш дом, ваше жилище, то может к вам кто-то приедет издалека. И двадцать шестая карта книга говорит о информации. Кто-то приедет к вам и что-то расскажет. Также третья карта корабль может говорить о движении какой-то цели. Цели этой вы будете двигаться стабильно по четвертой карте дом. И можете открыть какую-то тайну да, по карте книга. Либо опять же получить какую-то информацию. Также на третьей карте корабль изображена вода, что говорит о сильных эмоциях. Эмоции эти будут в вашем доме, либо будут касаться лично вас, так как дом это все личное, частное. И эмоции эти у вас будут из-за, опять же, какой-то полученной информации, либо открытия какой-то тайны или того, что вы раньше не знали. Вот мы с вами рассмотрели весь расклад, разложили события по месяцам, и на этом я буду расклад заканчивать. Если будут вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу. Надеюсь, что в раскладе все понятно. Картинки говорят сами за себя, и обычно человек интуитивно видит и чувствует о чем говорят карты но я желаю чтобы в этом году сбылись все ваши желания и все у вас было хорошо чтобы вы были счастливы